Всем привет, с вами Александр, хочу порекомендовать сервис по ремонту автомобилей, находится на улице Пригородной 20, это очень хороший сервис, я знаю этот сервис довольно таки давно, И если мне нужно ремонтировать машину, то приезжаю сюда. Работают очень грамотные люди, реально толковые специалисты. Я очень доволен и рекомендую, вот если вы приехали с какого-то города и не знаете, где ремонтировать машину, то есть в своем городе у вас, наверное, были такие сервисы, которым вы доверяли, а здесь нет, вот приезжайте, улица Пригородная 20, Total Auto, здесь вам сделают скидку, если вы скажете, что узнали об этом сервисе с моего канала, и я вот особенно уверен, что хороший сервис, так что приезжайте, Всем пока. С вами был Александр.